Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами познакомимся еще с одним роботом, который также живет на космотроме. Этого робота зовут робот-зажигуль. На космических кораблях есть специальные поля, где роботы любят отдыхать. У них есть такие вот красивые пруды, там плавают рыбки, а по вечерам, когда становится очень темно, Роботам также темно, и им необходим свет, чтобы они могли наслаждаться плавающими рыбками и гулять под деревьями. Для этого на космодром прилетели роботы-зажимуны. Их основная задача – ходить по полю и зажигать лампочки. Давайте посмотрим. У нас есть маленькие фонарики и у нас есть большие фонарики. Если вам во время игры встретится вот такое поле и такой робот, знайте, это робот-зажигун. А теперь давайте посмотрим, как он зажигает ночью фонарики. С левой стороны у нас есть панель инструментов. данного робота несколько команд. Первые две команды это стрелочки, которые показывают, куда робот идти и поворачивать мы также ставим стрелочку и робот начинает свое движение дальше как только робот подходит к фонарику или к большому фонарю ему необходимо показать вот такая вот лампочка она показывает что сюда робот подойти здесь есть лампочка и следующая лампа которая горит это чтобы робот ее включил. Таким образом, с данных инструментов у нас собирается игровое поле. Я уже собрала игровое поле, а мы с вами сейчас посмотрим, как работает робот-зажигу. Я нажимаю на кнопочку «Старт» и запускаю робота. Вот наш робот начал движение. Он подошел к лампочке и лампочка зажглась. Робот Согласно наших условий, начинает дальше передвигаться по игровому полю. Вот наш робот дошел до начала, программа нас поздравила, мы молодцы! Дорогие ребята, спасибо за просмотр, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, мы готовим для вас очень много обзоров по робототехнике и программированию. Пока-пока!